Данное Сметучим. видео создано в развлекательных Пожимиться. целях, все показанное сегодня по изображению. А мне семечек. А мне. Буреночка кормит меня. Кормилица вот эта дойная коровка. Сколько сметанки? Мм. И еще. Ребятушки, хлеба. Вы посмотрите, сколько баночек сметанки мне помоечка дарит. Она меня кормит. Сметанка 20 С вами расхититель помойки. Это в этом видео. И как обычно, увидите, как я роюсь и выживаю на питерских помоечках. Они меня кормят. Прямо здесь и прямо сейчас вас обязательно по лайку, подписочку оформляем, потому что это топовый контент, которого вы заслужили. И это limited edition контент для России. Но не воспринимайте это как туториал по выживанию, потому что то, чем я занимаюсь, это удел бомжей и низших слоев населения. Всем приятного просмотра. Кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор-кор. Милица, вот она. Что за синие пакеты? А что там? О, что-то тяжелое. Ой-ой-ой, да это вынос продуктов. Это из магазина. Капец тут яиц. Смотри, так там целых много. Дата сортировки 4 марта 2022 года. Да они хорошие по-любому. Тут выбирать надо целые, забирать домой. И там до хера вообще продуктов в этих синих пакетах. Вон я вижу, хлеба много. Ребят, штребух в ютюбе, видите, написано тут вот. Где? Кормилицы у меня помечены. Опа. Ща наберу хавчика. И себе, и Димону. Не-не-не, тут еды капец, вот бат. Полетели, ребят, яички. Яила, яила это тема. Хлеба взяли, теперь надо набирать яичек. О йоргут, йоргут. Ой, да не творожный. До 11 марта, да он еще нормальный. Смотрите, сколько яиц! Да тут целых много. Вон они там, битые. Пофиг на них, а целых Яйца куриные, пищевые, столовые. 5 марта, дарта, сортировки. По-любому оно не просрочено. Яички вот эти. Ой. Ой. Вот это рыбка вяленая, подкопченая. Ну, что-то вид у нее такой себе. Ой, там плесень. Не-не-не-не-не. Йоргуты. Да широк, сука. Кто-то его о, свежачок, Зашира кто-то, блин, это плесень вот здесь, а вот тут нет, кстати, вроде бы, рыбешечка, она упакована, какого, 4 февраля. Ребятки, а теперь информация для тех, кто хочет обзавестись сюрпризом с помоечки. Посмотрите на эту коробочку. Это, кто не знал, один из моих сюрприз-боксов, которые я собираю для продажи для вас, ребятки. Все, что лежит в этой коробке, все с помоечки. Самые топ-находки собираются у нас, откладываются и улетают в сюрприз-боксах. Есть три варианта сюрприз-боксов. Это самый маленький за полторы тысячи рублей, уже чуть побольше, покруче за две с половиной тысячи. И самый топовый, где самые жирные находки, он уже за пять тысяч. Сюрприз-боксы я кладу. Мои фирменные стикеры вот такие вот. Я их нигде не продаю. Их можно только заполучить внутри сюрприз-бокса. И еще, кстати, в этот сюрприз-бокс полетит вот такая кружечка в одном экземпляре. Фирменная с логотипом и надписью «Штребух». Это подарочки заслуженные для ценителей контента с помоечки. И это очень топовый подарок, потому что вы любого человека им удивите. Потому что все уже привыкли к вот этим типичным подаркам. Ну, это все заезжено, там, подарить духи или там мыльно-рыльное, что-то вот такое, да? Но сюрприз-бокс из... Помоечки, что собрано, да, в коробке. Вот это нигде вы вообще не увидите. Это супер оригинально. Вот, и кстати, вот, как вы видите, сверху здесь лежат игровые наушники с помоечки рабочие в офигенном состоянии. И также в этот сюрприз бокс полетит свечечка вот такая от Валентина Юдашкина. Кто шарит, с того лайк. Ну, я шарю за Валентина Юдашкина, мне 27 лет. Она пахнет изумительно, ребят Ее даже почти не жгли Но изначально она была новая Но я чуть чуть ее поджег, это понюхал Очень офигенно пахнет Короче, ребят, за сюрпризом ко мне Пишите в мою группу ВКонтакте Ссылочка будет в описании Там будет помечено, что там сюрприз боксы надо покупать А срок годности какой? Срок годности 90 суток Да ну нафиг, она тоже не просрочена, Дим 90 суток Рыбка вяленая У вот я тебя берем, рыбешечку, да Тут, наверное, разваку мы из-за этого выкинули. Вот еще рыбешка. Так, давай тогда йогурты берем. Йоргуты, ребятки. Йоргутый. Ой! Сырки, сырок, глазированный. Еще. Ох, Данисимо. Вот этот, видите, битый, я его откинул. А этот целенький. Вот этот за... А не кто-то пил, сука. А этот. Это вроде целый, вот это целенький До 9 марта, да он и почти свежий Сегодня кое-часло вообще? Дим, кое-часло сегодня? Нормально ты живешь? Но я тоже так живу, я не знаю вообще Я потерянный во времени Ой, еще свежачок, но это на потом отложу На десертик Еще йоргут и вот Один творожок донесим Не, да он эти С манго и Ну тетя тема. Ребешка, вот это не, вид у нее неважный. Вот сырок взрывоопасный, вздулся, не тоже. Вот а тот йоргут как тебе. Вот это нормальный целенький. Йоргутик, еще такие, Ох, как кормит кормилица. Хлеба, зелень уже это, стухло. Уже не зеленая, а желтая. Много хлебов. Вот это хлеб вкусненький. Вот это дорогой хлеб, черненький, хороший. Элитный хлеб надо брать, вот это оно, потому что дорогой он. О, oh, есть, yes, вот это... А, это вскрыли, блин. Что зачем это вскрывать? Ну, я же хочу запечатанное кушать. Столичный, традиционный. Берем. О, повесички. Помойка кормит и одевает. Вот он, Citilink, магазин. Кто-то консультантом работал. Это Citilink. Футболка, это две футболки с Нахера да Нахер они всрались бы мне, эти Citilink. О, кроп. Кроп размера С футболочка. Ух ты, вот это... Взять можно. Трусики тоже берем для барахолки. А чё? Может, купят? А, давай проверим. Они ж не протерты. Ну, потестируем этот товар. Берем, берем. Ты убирай пока еду, а я трусов наберу на продажу. О, носки новые, ребятки. Бамбуковые, мужские носки. Тебе надо, они короткие. Ты чё, сумасшедшие? Это налито. Увижу зимой в этих носках. Я тебя теплый выдам поебалу. Бери! Вот еще футболочка. Ого, она смертельно опасная. Тут смерть с черепами. Ну тоже возьмем. Это купят, может. Только не купят те, кто боится смерти. О, две пары или одна пара штанов. Все, что по мотне, нормальная мотня, не протертая. Две пары штанов. Штани. Штани. Берем. Так, а вот это что? Такая толстовка, типа, а -ля... накидка. Тоже возьмем. Вот, это мужские Остин Деним бренд, Остин Деним. А это шапка Растаманская какая-то. Вот еще вещички, у ребятки курточка. Шапку? Вот эту? Да, Купят правда. вот эту шляпу? Ну давай. О, курточка, Димон. Эль, размер. Да это нормально, сейчас Для это кормилец. нам надо на осень. Для кормилец. Одевай, утепляйся. Дима что-то подзамерз. Конечно, Димочка, это то, что надо. Помоечка чувствует и дарит теплые вещи. Сейчас на скутерке, конечно, в одной куртке прохладненько. Ты замки проверь. Но это вот на весну-осень там это пойдет для кормилицы. О, ребят, мне нравится. Это я себе оставлю. Только тут какие-то пятна на подмышках. Это или под свежие остатки бывшего владельца, или это масло какое-то. Сумка с вещами, помоечка одевает. А давайте она нас кормила Можно вообще из бака не вылазить Тут свежачок залетает только так Со свистом, тушечки. Вот это да Ух, тут пицца Ой, блин, парел пирог этот, выпал он Бэушные на Авито по 100 тысяч продают По 90 стол Так, нахуй, лучше машину купить, если права есть Отговорил конкурентов, потому что Только главный расхититель мусорных баков должен ездить на таком аппарате Нежели, чтоб конкуренты гоняли на таком и меня обгоняли Правильно, ребятушечки? Яичек мы забыли повыбирать Дима, надо яиц сейчас выбрать, нам и поедем дальше Яила помоечка кормит яилами, да или тыр яила Люблю яички с баков мусорных, но только свежие Ребятки, все вы видели видос Москвы с помоечками, где я нашел силиконовую бебру, а потом пропердолил ее вместе с Димой. Так вот, я в Москву ездил не только с целью залутать кормилицы московские, но и заодно сходить на кидостудию одну и сняться в одной передаче. Вот, название пока этой передачи не могу говорить, но ведущим был Малахов. И не думайте, что я оставил вас без контента, я снимал влог на свой лайв канал и... Ссылочка на мой лайв-канал в описании Подписывайтесь и Не пропустите этот влог И узнаете, где я был, на какой передаче И я вставлю фрагменты С этой передачи со мной Кормилица Кормилица, ой это я случайно. Что тут? О, металл! Металл! Там от казана или чего-то? Мангала, крышка. Надо залазить. Ребят, крышечка! Это от казана какого-то? Мангала или чего? Смотрим, что-то... Тут... Чебурашка? Эм, не думал тебя здесь увидеть. Привет! Давай, пять. Как ты? Жив, здоров! А чё не пиликаешь? Ты должен разговаривать со мной? Чебуратор! Чебупели Чебупель ты сука Ты че не работаешь Блин он не работает нифига ребятки Ну блин прикольная находка Кого только в помойке не встретишь Ой ой ой вот тут от машины запчасти, Дима. Всякие провода, датчики какие-то. А ты знаешь, что вот это за датчик? А вот у меня в руке какой-то. Боковые зеркала. А тут вот комплект от чего-то. От джигулятора? Да что за бренд-джигулятор? А, вас? Какой вас? А нас? Посмотри, вот этот провод на медь заберем. Это можно в задний проход ставить. И вот сюда сесть как раз. И будет глушить, пердеж. Какая шутка, ребят. Смешно или нет? Меня что-то не особо. Да не смешно, это больно. Где находится? Где техника? Где все? Где все, сука? Где все? Где все? Хоть что-то чего? Ребят, разорвал я как дикий зверь эту кормилицу и вылазил. Чуть не присел на эти саморезы жопой. А кстати, на прошлой помойке я себя разорвал матню на жопе. Сейчас Дима все покажет. Вот это, да? Да-да, провите. это вентиляция. Это как раз я пержу часто и будет проветриваться все. Помоечка все-таки меня слышит и заботится. Об моем заднем проходе. Че стиль? Стили? О, нифига себе. А тут, а, тут битое стекло. Да, битое. Ну вот эти целые, вот эти я бы взял такие очки. Вот это надо в гараже пригодиться. Это болгарочка. Я буду резать что-то и защищаться. Найки? Ля, найки, ребят, кожаные. Где второй? Оригинальные. А второй где? 42,5 42 размер. Но с, с учетом того, что второго кроссовка нет, они мне, но ну, он мне не нужен один. Yeah. Ой, тут голяк, тут голяк, тут голяк, тут голяк, тут был пылесос, но остался один шланг. Голяк. О нет, подождите-ка. Округицы. О, пирожок с капустой смотрите запечатанный М -м. до 11 марта сегодня какое число я вообще без понятия о, о, Роллы, на палочки. О, о, палочки новые роллы с сушими накаями а тут чего о, сушими, тануки с сухиями, вот они. А здесь красненькие, это с икрой вроде бы, да, там, а нет, все, что-то они все не особо важные. <coughs> Оставлю бомжам, пирожок заберу. Тут мыль нарыльная, мне, кстати, дома шампунь на исходе, мне надо шампунь, шампунечку мне для яичек. Машина пинг букет, пинг букет, букет пинг. Пинг-букет это, духи вот сюда напшикаю, чтобы чтоб помоечкой руки не воняли. М -м, ну приятно, приятно, пахнет. Вот это буду я рыться в баках и нюхать пинковый букет. Пинг в переводе на русский. Что значит? Дим, знаешь, что такое пинг? А, розовый букет это розовый гей. Ой, в смысле, ну я не Я вообще-то толерантен. Дим, любишь сигары? Я нашел сосиску, она до такой степени сухая, что ее курить можно. Будешь? Почему? Почему ты не хочешь сигару? Подкурить бы можно было, да. Я же тебе про это и говорю. Ой-ой-ой, чувак! Вот это нам надо. Лягушечка, универсальная зарядочка, ребятки, для телефонов с помоечки. Да, на шляпная, но... О, аскорбиночка? Ревит. Нет, это я не знаю чего. оу мой гатес С прошедшим 8 марта вас, девушки. Все мы женский пол, кто меня смотрит, вот... Это вам. С помоечки. Кто вам еще подарит? Не я, как бы не я, а я. Вот, принимайте. Они еще подзамерзли и разваливаются. Вот. Даже чуть-чуть пахнут. Бомжевидный вынос, демикс, рюкзачок. А че это на продажу пойдет? Целый он. Кляпи? Кляпи, люблю кляпи. Это они вызывают часоточные рефлексы по ночам. Зато не холодно, если есть кляпи. Ой, весикся они там? Дай гляну. Хуяоми mm -hmm. oh, это тебе, а не Xiaomi Scarlett, это. Хайт он какой-то. И тут по... оторван один датчик. Но слушай, может они все равно работают? Ну давай проверим. Это тоже топовые весы. Давай да, мне тут не, тут не выделывайся. А, oh, yeah. Да нахер они-то она. Да, вот Картина? Да и сюда тяжелая она. Не супер уши дерьмовые. А, тут отломалось крепление. Что это? Тюльпаны? Цветы или что? Или это уши? Я не понимаю. <плес> Не, ребята, был бы заряженный самокат, я бы его делал бы нафиг. Потому что у меня самокат быстрее скутера. О-о-о, пана. Вынос нас квартиры. О, ребятки, зубная щетка, кайф. Завладел чайником. Делай ему с обрезание. Обрезание делай, быстрей Обрезание Да на четверт, четвертование о, провод на медяшечку Вот о чем я говорил, ребятки мы Просто, ну, постоянно хотим найти что-то топовое А не эти чайники А когда мы находим чайники, они нас только бесят Ой-ой-ой-ой-ой Это крыльца куриные Капец они засохшие, жесть О, лавашик это, хачапури Бомжам оставим, блин есть хочется. О, нифига вынос с квартиры. Книжки. Ч ⁇ угота Мира нету. Опа. Кич Калин, пчелы мистера Холмса. Вот эти пчелы мистера Холмса я возьму. Американец, Мит Калин, автор шести романов, в том числе одного. В стихах известен как мастер психологии. Потом почитаю, когда научусь. О, нифига себе ребят это гад... баллон какой-то пустой он пустой баллон Бал... баллон какой-то ребят пустой 6 он тяжелый вот это опасная тема азота закись нихера себе да закись азота на помойках я еще не находил тупо баллон закисью азота Нашел на помоечке закись азота. Теперь осталось только купить себе гоночный болид, автомобиль в смысле, и туда установить этот баллон, и будет у меня тачка с закисью азота, как форсажи. И еще информация для тех, кто хочет заполучить вейп или одноразки с помоечки. В группу по поводу них не пишите. А если хотите купить, то одноразки мы продаем оптом от 30 штук. Одноразки продаются по 30 рублей за одну штучку. Это выгодно, одноразки топовые, их можно заряжать. Но самое главное, что помимо того, что одноразки мы продаем оптом, так еще 18+. А для подтверждения возраста обязательно нужен будет паспорт. Поэтому если хотите зарядиться вейпом с помоечки или одноразочкой, вам должно быть 18 лет. Тогда пишите в группу. А если вам нет 18, то ни в коем случае не надо вот это вот курить и использовать то, что вредит вашему здоровью. Солнышко светит, прекрасная погода. Для того, чтобы залутать кормилицы. Техника, нядя. Ну, кстати, ребят, тяжелая вообще обстановка сейчас вот, ну, в мире, точнее, в России. И вот мне интересно, люди будут дальше выкидывать технику или нет. Потому что есть такие предположения, что нифига на помойках ценного больше, блин, не найдем. Потому что, ну, сейчас всем тяжело. Доллар высокий, да, вот это все. Все дорого. Я хотел на самокате поменять тормоза. И когда я был в Сочи, эти тормоза, комплект, стоили 20 тысяч рублей. Сейчас 38. Представляете? А эти тормоза, дерьмо, у меня вообще они почти не работают. О, вещи. Вещички, вещички видные. Вещички. Скоро мы так с тобой за памперсы драться будем. Вот какая-то куртка. Оф-вайт с рынка. Ну прикольный оф-вайт был. Я бы такой носил. Скоро все на рынке будем одеваться, потому что канеты. все магазины, в которых я всегда одевался, обувался, они уходят из России все. Буду на помойках брать одежду, которая с рынка и все и радоваться жизни. Ну а чё? Надо, кстати, крыло вот сюда, резинку какую-то прицепить. Потому что ты едешь, а он но прям на спину летит. Сделали. Да, подстан сделали, но трубу такую сделали, из-за которой никак тут не постантить. Потому что она вот выпирает. Ребятки, если хотите меня смотреть на Яндекс.Дзене, то обязательно переходите по ссылочке в описании. Там уже много интересного контента, и он там выходит стабильненько. Яндекс.Дзен у меня теперь есть. По ссылочке в описании залетайте. Вообще, в принципе, подписывайтесь, а то мало вдруг там YouTube заблокируют Какие-то часы. О, свись. бренд Свись. Флешка на 4 гига, нормально, часики. О, смотри, какой брелок, Написано. крутых приключений, о, вот это я прицеплю себя на брелок, крутых приключений, шнурки всякие, вообще, ну вот, новые шнурки, шнурки возьму, о, еще шнурки, вот, две пары шнурков тут, Опа, а, так это же современная Nokia, попробую включить, современная кнопочная Nokia, что это? Нифига себе, себе. Санкт-Петербург. Е-смарт, персональное средство доступа к интернету, к интернет-банку. Это ключ электронный. олд Spice не спайс целый. А, нет, вот это такой белый, я не люблю. Давай кошелек. И вот кошелек. Новая сим-карта Тинькофф со скрепкой Там. Карточки рабочие. О, Максидом карты какие-то. Игральные карты. Прикольно. Офигеть 5. с феном она это дама с феном. Да. О, мыльно О, Смотри что, цветочная нежность. Это кондиционер для белья берем. О, пена чувак, давай, давай, давай, давай. Пена ребят, жилет сириес. Ой, ой, ой, ой. Так, объемы восстановления, лак для волос. Слушай, а лак возьмем на продажу целая мыльно-рыльное берем. О, мыло. Дегтярочка? Нет, хозяйственное. Нет, такое я не люблю. О, еще это. Лореаль. Средство для снятия макияжа. Полное вообще, ребят, полное. Заколок много всяких. А это что? Биглюканат. Хлори... Хлори... Хлоридиксидин. А, это для карате, Для занятий карате. Кимоно, это форма, да. Желтый пояс по карате и еще вот это вот, это как это называется, это накидка, короче. О, вещички. Жилетка какая-то. Что это вообще? О, нифига себе, удлинитель. Это снычки дворника, ребят, только между нами. О, нифига кофе в ногах валяется, смотри. Джардин. Какой-то вид у него очень, да, старый. старый он уже. Ему пора на пенсию. О, унитаз в коробочке. Можно сказать, запечатанный. Кто-то новый купил, старый выкинул. Вот и дверь мне в гараж. Дима оседлал кормилицу. О, утюг? утюг? И где? где утюг? А, Пенчик сюда. О, и утюжок, бесен, ага. еще и пряник. не My English very nice. Но вот, вот это мы уже будем брать. Даже и на медь не будем вырывать. Потому что и сейчас наступили будет. тяжелые времена и будем это все продавать. Знаешь, что что это О, тут, появится. кстати, чуть-чуть этой пены. Ну там еще и хватит холодной. на пару раз побриться, берем. Сейчас сделаем секир двигатель. А мы движок заберем на металл. Спасибо. Как достанем? Вот это сразу вырывай. Провод заберем. Провод заберем. Ну ты заелся. Там медь. Вот её болгарочкой вспиливаешь. И там килог... 600 грамм меди вроде бы. Капец там давление. Там Все, на, забирай на медь. Не надо? Не, нахуй. Там просто жидкость опасная. Ядовитая внутри. Фреон, да, находится. Знаешь, там медь есть внутри. Да, да. Там 600, 600 грамм меди. Только надо болгаркой это вспиливать. Ребят, зацените, подписчики, уже стикеры васю клеют. Ой, я а, кстати, сегодня покажи передок. Ну, спереди, как он выглядит. Такой же нашел белый. Дим, давай малому подгоним белый телефон Nokia. Подгони пацану. Так давай вместе сфоткаемся. Ребят, сегодня, кто помнит, такой же телефон мы нашли. И вот у подписчика есть такой, такой же битый только. Поэтому я решил ему подогнать такой же, но целенький. Будет радоваться, кайфовать. А ты вставь туда аккумулятор сейчас. Мы его проверим. Вот, все работает. Кайф. Балдеж. Что-то тут крокодил вывозит кормилицы. О, Шанель. Нет. Михаэль Корс. Но есть жопа. Там кроссовки, я смотрю, вот валяются. Раз. И вот тут второй был. А, ну да, они... Кушать сильно очень Ой, хотят. Знаешь, легко так вот. С моей качества. Качество топовое, блин, офигенное. О, О техника. Стареет. Нифига Старая компьютерная компьютерное Это плата от телевизора какого-то древнего. А-а-а. От мини-компьютера, да, похоже. От компьютера вот сюда вставлялась видеокарта. Лан-плата древняя. Это кто-то продавал. Платы на металл можно взять. Да. Смотри, какой кабелью. Капец. Штет. Нифига, мышка какая. Цена 6 рублей. Цена 5, наверное, рублей. На барахол, Это пытались продавал. продать, походу, все. А бывает. А бывает. Кормилица, обувает. бывает. Лебис. Нифига себе, походу Арик ориг. вроде оригинальные кеды Левис. Вот второй. Вообще целые, прошитые. Слушай, да это можно продавать в интернете. Не на рынок вести. Левис. Че, Димон? Голяк, да, все повывозили, падло. О, нифига, стратегические запасы. Духи. Эклад депрестижи форхоуме. Помоечка дарит ароматы и ребятки Попшикаемся, чтобы помойкой руки не воняли Смотри. Перчатки Греча, роллтон, ребят Запечатанный И личи, мм, слушай, вот это попить Или не личи, какие-то фрукты Консервированные До двадцатого года срок годности, но я думаю Ничего им не будет, а что ты гречу выкинул? Вытянул, не буду ее есть Не будешь есть гречу? Не буду, а почему это? Невкусная она Невкусная? Так скоро будет вкусное. Видел, что в чем мире происходит? Берем. Охренеть, заелся, я в шоке. Что там, Дим? налетел так, как гиена. Что увидел? Что это? Термопод маленький. Дай-ка гляну. Даже живой. Дай-ка гляну. Дай-ка гляну. Давай по пальце убери и гляну. Нормальный. Может, живой. Но это крепление для телефона, для машины. Типа бюджетное, но пойдет на халяву. Да что ты, падла, не открываешься. Сука. О, вот ради чего я открывал этот бак. А что это? Ух ты, слушай. Это крутая тема. Это записывать что-то. Вот здесь мелки лежат, а это доска для записи, ребят, целенькая. Обалдеть. Короче, ребят, эту топовую доску я хочу забирать. Но как мне вести, я без понятия. Наверное, мы ее где-то сейчас припрячем. Вынос хаты. Одноразочка сразу. Ребятки, сразу. А еще. Одноразочки. О! Там по-моему хотелось. Гиняхуй. Где нахуй? На да нахуй. Да отстаньте, сука. Тут три колонки. Ребят. Спокойно. Раз, два, три, четыре, пять, пять, пять шесть, семь, семь беспроводных колонок. Ребят, так это еще хорошее Это не прям жесткий Китай Все? Ничего нет больше здесь Ребят, давайте смотреть Охренеть, я просто в шоке Кошелек Одноразкий, да это все шляпа Сколько? Три? Семь Ребят, семь колонок Интерстеп бренд да. Это, она включилась Это хорошие колонки Смотри, они как-то под... беспроводная акустика. Они что, новые вообще? Ребят, короче, в гараж придем, все проверим. Охренеть. Интересно, почем вообще эти колонки, сколько они стоят? Но ну, они точно не дешевые. Так, пробую найти. Вот SBS 370, она. О, я подключился к вот этой колонке, ребят. Сейчас пробую включить музон. Прикинь, она работает. Рубить. Ребят, мой трек, кстати. Трек. Ой, зарепел. После зимой хуй обалдуй. Ну в принципе на халяву, ребят, вообще пойдет. Даже несмотря на то, что она репит, ребят, seja. короче вот эти три колонки нифига вообще не получается к ним подключиться а у этих сдохшие аккумуляторы а это работает по обалдует. Вообще, ребят, трек нормальный. Можете по ссылке в описании перейти и послушать его. Он на самом деле так не репит. Но колонка дико репит. Мне интересно, вот эти также же репят или нет. Потому что, если они э, не репят, то у них что-то, наверное, с прошивкой. Они вообще на вид как новые. Все вообще, все эти колонки, они как новые. На них вот есть вот такие наклейки. Может это в каком-то сервисном центре их чинили. Или я не понимаю что это за наклейки. Бренд Interstep у всех колонок. В целом, это бюджет Бюджетные, но ну, неплохие, не самое дерьмо колонки. Новые эти колонки стоят вот столько. Но эти колонки, к сожалению, возможно и новые, но бракованные. Походу из-за этого их списали и выкинули, приклеили вот эти наклейки. Ну ничего страшного, ребятки. Когда-нибудь руки дойдут, и мы их походу починим. Чик. Так. О! Перчаточка. Ой-ой-ой! Охренеть тут еды, чувак. До 28 марта. В смысле, март сейчас? Да. Да? Да, еще март. Или апрель. Нифига у тебя перчатки чистые. Ну, джок. Ремонтировал скутер, Дима, ребятки. Творожное зерно, это моя любимая вкусняшка. Я это очень люблю. квашина бомба. Так, ну что, достаю этот весь пакет. Нифига он тяжелый, я его даже поднять не могу. Ой, тут маслица подтаила чуть-чуть. Вот и выбросили. Можно забрать. Ой. О, ох, а Да. Вот. Йоргут. Ребятки А, тут драный, рваный, блин. Берем все, что посвежее, ребятушечки. Сметанка, вот до 18-го yeah. тоже. Это можно просраться. Батон нормальный, мягкий. Помоечка кормит. Кефир взрывоопасный. Ну вот я отобрал слета зерно. Маслица и хлебушек. Ой. Оно еще дорогое, ребят. А мне бесплатно с кормилицы. Реально, творожное зерно, это вот кто его придумал, вообще ему респект. У кого-то будет мягкий стул сегодня. М -м, а -а -а. Оп, оп, оп, а тут все пусто. Нас крокодил пустил по бороде, находки все забрал. Ой, ну чуть-чуть вроде вещей оставил на осень пальто. Какие-то джинсички. О. Реплей какой-то бренд такого не знаю. Ну пойдет на продажу. Офигеть какой удобный мусорный бак. Можно вот так сделать и залутать. Вот все б такие баки были б, с такими крышками удобными. О, Дим, зацени маргарин. Это, Ты знаешь, что такое маргарин? Маргарин вообще этот продукт, короче, заменитель этого. Ну вот он, это маргарин. Ай. Вроде что-то есть. Тут какая-то полочка с зеркалом. Какая тема прикольная. Смотрите, Ребзя. Какая полочка интересная. Привет. А где техника? Айфонов внутри нет. О, соцените набор с кремами. Крем гиалуроновый. Глубокое увлажнение. Вот это мне надо как раз увлажниться. Это я беру. О, кошелек Кожаный, кстати. Что-то есть там. Огнется? Да огнется. Может это золото? Ребят, там Буда нарисованный. И может это золото вообще. Слиточек такой золотой. Сувенирный, может какой. Охренеть. Вот это здесь было. В таком чехольчике. Золотой слиток. Слышь, Дим, я золото нашел. В кожаном кошельке золото нашел, Дим. А настоящее золото. Кошелек кожаный вообще классный. Целый, нормальный. Латуньки нашел. На. Ребят, ну надеемся, будем надеяться, что это золото. Но оно гнется, как золото. Яички еще большие такие. Даже с потели они жарко им, походу. О-да. О-да. О-да. Оу, ес. О, кайф. Вот это балдж. Ой, как желток полетел. Ой, сочится.